Северяне говорят, что их верховный бог Один отдал свой глаз, чтобы испить из источника, известного как Мимер, источника мудрости. И в слепоте может быть мудрость. Только отдавая, можно получить что-то взамен. Именно по этой причине я отдаю свою жизнь и передаю свои истории о северянах тебе, Сенуа. Где я? я ничего не вижу. Кто здесь? Ты меня слышишь? Дилин? Я прямо здесь. Ты не видишь меня? Нет. Помоги мне. Дыши медленно. Здесь слишком темно. Оставайся спокойно. Очисти свои мысли. Скажи мне, что ты чувствуешь? Дуновение. Хорошо. Значит, отсюда есть выход. Я не понимаю, откуда он идет, и голоса они пропали. Ты поймешь. А я все еще тут. Тут так тихо. Так темно. Все хорошо. Слушай свое дыхание. Вдох и выдох. Good. Хорошо. Наблюдай за всем, что слышишь и чувствуешь. Позволь своим чувствам вести тебя. Кажется, теперь я в другом месте. Ветерок пропал. Используй все свои чувства. Пусть мир говорит с тобой. Что ты слышишь? Я слышу воду. Иди туда. Я дошел до воды. Хорошо. Это и есть выход. Иди вверх по течению. Мне так жаль. Я думала, что все осталось в прошлом. Не надо жалеть. Это не твоя вина. Он был прав. Это внутри меня. Оно никогда меня не отпустит, Сенуа. Мой отец. Он говорил мне, что самые тяжкие битвы ведутся разумом, а не мечом. Ты смелая. Ты доказала это в воинских испытаниях. Это всего лишь очередная битва. И ты победишь. Это не твоя битва. Ты не должен помогать мне. Но я хочу. К же, однажды ты станешь великим воином. А нам нужны такие, как ты. Ладно. Я постараюсь. Знаю, о чем ты думаешь. На самом деле его здесь нет. Кажется, в этом месте от прошлого не деться никуда. Так что ей придется пережить все заново. Для чего? Я не могу идти туда. Тогда поищи другой путь. Здесь дом и скажи мне, что ты нашла. Я не знаю, что там внутри. Не бойся. Там что-то есть. Ты видишь это? Нет. Значит, оно тебя тоже не видит. Тихо пройди мимо. Потихоньку, шаг за шагом. Ну что, хотели новых механик? А как вам такое? Мне страшно. Я а? хочу руны и бы что-нибудь не такое криповое придумать. Ну, что дали, то дали. Теперь наслаждались. Это такой же психопат, мы как раз все рабы. голоса разбежались. Почему мы все еще Потому тут? Потому что мы не голоса сену, а мы голоса летсплей Или Чуваки, вы тоже слышите этот страшный это звук. монстр. Это какой-то монстр, мать твою, это какой-то монстр. Тихо. Твою что это мой? за харчем за я Ребята, если мы будем разговаривать, это нам точно не поможет. Давайте, может, помолчим немножко. Здравия, Оно не идет за мной. Оставь его позади и продолжай идти вперед. Только посмотрите на эту это тут осену а оттуда. Я не понимаю, почему на доля такой прекрасной и хрупкой девушки выпадают такие. Хрупкая да? чувак, да, на тебе яйца нахуй. Хорошо, да, у меня у самой яйца тяжелее, чем у нас всех вместе. Так, да, да, остается раз. только благодарить богов за то, что не нас отправили на такие испытания. Да, Благодари богов за то, что ты всего лишь какой-то голос голос. Знаешь, учитывая ситуацию, меня это тоже вполне устраивает. Вы обо всем этом говорите, чтобы не обращать внимания на картинку. Да, а что еще? Конечно. А как иначе? Как вы думаете, позже девушки вернутся Ты обратно? Ты провел со сену, что Но. ли? про кого же еще? А что уже случился? Я не вижу, что я не могу сказать, что Успокойся, думаю, что их не только в этом испытании. Зато нас внезапно не просто от девок, ребят, давайте помолчи уже. Кажется, теперь я в доме. Здесь плохо пахнет. Смертью. Тьма испытывает тебя. Но все в твоей власти. Я я умоляю, не падай, я не хочу снять. Если... Мне кажется, она слышит только свои голоса. То -то, тогда ваши причитания ей не помогут. Аккуратно, аккуратно. аккуратно. Здесь колодец. Здесь колодец. Не поворачивай назад. Ты уже близко. Диллиан, это ты? Я вижу свет. Я... Да, я тоже тебя вижу Она могла провести часы, даже дни в плену собственного Я во тьме. Ты видишь меня? Да. Твои глаза были открыты, но тебя не было. А когда тьма наконец отпускала ее, она могла быть где угодно. Совершенно не помню, как попала туда. Когда она приходит, у меня нет власти над ней. Но здесь, впервые, рядом с ней был кто-то, готовый помочь. Я слышал твой голос. Ты вернул меня. Ты сама вернулась обратно. Все, что тебе было нужно, это немного помощи. Немного надежды.